Глубоко в джунглях, Куда я вернусь, когда я кончу дела? Глубоко в джунглях, Где каждый знает, что сажа бела. Глубоко в джунглях, Пьют так, как пьют, потому что Иначе ничего не понять. Но достаточно бросить спичку, И огня будет уже не манять. Ночь была девочкой И каждый день был океанской волной Тарелки не влетали в окно Все мои слова оставались со мной Я сказал, стоп! Вот мое тело, вот моя голова И вот то, что в ней есть Пока я жив, я хочу видеть мир, о котором Невозможно прочесть Доктора с лекарством в чистой руке, Или священника, с которым я смогу говорить. На одном языке я хочу видеть небо, небо, небо, настоящее небо, от которого это только малая часть. Я возвращаюсь сюда, здесь, есть куда взлететь, есть куда пасть. А трава всегда зелена На том берегу, когда на этом тюрьма Как сказал Максим Горький Креопаты, когда они сходили с ума Если ты хочешь сохранить своих свинцев Двигай их на нашу умно Мы знаем, что главное в жизни Это дать немного света Если стало темно, кому-то Не надо звонить мне на телефонной станции МОР Нет смысла писать мне писем, письма здесь разносит волк Не мог любые слова, но как не взять, если это в крови? Пока мы пишем на денежных знаках, нет смысла писать о любви сюда в жунгли. Глубоко в джунглях, куда я вернусь, когда я кончу дела. Глубоко в джунглях, где каждый знает, что саживела. Глубоко в джунглях, пьют так, как пьют, потому что все равно ничего не понять можно. Даже не бросать спичек, не будет не унять.